Где-то далеко Ведут бой в чужих городах Наши мечты Умирает любовь и наш страх Наши голоса Навсегда остались во тьме Где-то далеко Умирать на войне И опять Все готово для того, чтобы рвать и легко наполняются яростью наши сердца. Бывает, что никто не хотел умирать. Нам не жалко себя, тем более слов и сердца. Нам бы осадить, Но мы же все без тормозов, Мы с тобой умрем, Как ковбой из бешеных псов, обними меня Перед тем, как меня разорвать, нам бы осадить, Но некому это сказать И опять все готово для того, чтобы рвать. И легко наполняются яростью наши сердца. Призвать, что никто не хотел умирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца. И опять все готово для того, чтобы рвать.